Всем привет! На связи Мистер офицер. Продолжаем играть в игрушку Ori and Vill of the Wisp. Собственно, остановились мы на месте разговор с Током. Мы с ним поговорили, что самое интересное. И сейчас пойдем дальше. Пойдем собирать вот эти все плюшки. А, отыскивать потерянных в раю. Вот, затерянные огоньки. Причем один. Потом как-то, возможно, что-то нам дадут. И мы будем такие мощные. Мы сможем допрыгнуть до различных рут, вот здесь все поменять ну и конечно же нам тут предстоит где-то найти мудрого колока и потом поговорить с Моки. вот так что как то вот так вот на самом деле интересно что мы сделали с вами в прошлый раз В прошлый раз мы начали с как вы догадались правильно с вот этого самого мощного испытания на времени в заросших недрах мы его прошли Помимо этого взяли ячейку энергии дополнительную. Ну и пошли сюда. Оказалось, что здесь вот у нас была руда. Мы ее тоже взяли. Ну и таким макаром оказались здесь. Здесь, я помню, у нас есть классная вещь, тоже дух. Но мы все пока никак не можем сделать так, чтобы легко и беззаботно забрать его. Поэтому вот такие пирожки. На обратном пути нам предстоит с вами взять ячейку энергии, когда отсюда будем уходить. Ну и тут, как видите, тоже уже много чего есть. Поэтому не будем болтать, поэтому будем действовать. Так, здесь я вижу, что я вижу, что можно взять энергию себе чуть-чуть. Ток то же самое будет. Я этим озерам не доверяю, да, здесь красиво и все такое. Но один неверный шаг и станешь кормом для рыб. Да, что-то новое он сказал, но бесполезное. Итак, нам предлагают идти вверх, а мы можем, типа, пойти вниз. Давайте пойдем вниз. Ой, ой, ой, ой. Это что, испытание времени? Ой. Чего? Хорошо, тут, типа, открывается. Ух, елки. Хорошо. Чего? Ага. Че, че я сделал? Я какую-то воду... Воду вниз пустил. Я это... Унита задел. Ой. А я думал это придется по-другому делать. Оу бум. А, еще сюда надо запустить. Давайте запустим. Ракетка, ракетка. Пока. Ну все, теперь у нас тут пробоина, понимаешь ли. Усовершенствованный импульс. Вы получили новый осколок духов. Используйте его, чтобы импульс наносил урон. О -о -о. Импульс. Импульс наносит урон. Следующий Импульс наносит больше урона и отталкивает цель дальше. Импульс. Ой, блин. А как им пользоваться-то? Так, ладно. Вот эту хрень мы уберем сейчас. Волна духов. И поставим импульс. Буль-буль-буль. О-о-о! горликова руда, отлично. И тут еще и у нас люпа, который ждет нас с той стороны. Паршивец такой. Не хочет нам карту отдавать. Так, ладно, тут у нас. А, тут у нас, смотрите, водички не стало, и тут у нас загадочка. Так, ух, нифига нам так долго с этой ракетой. Странствует, да? Вень, вень, вень, вень, вень, вень, вень. Опа. Бадабум! Красавчики мы. Так, вот тут сохранение. Давайте его используем. Отлично. И таким способом мы сейчас с вами поднимемся вверх, да? Че вот в этой кишке-то? Вот, я так и не понял. Ну, нам предложили там что-то куда-то. Зачем-то. Почему-то. Ладно, идем вперед, раз идем вперед. Как все просто. Тут вообще нифига не видать. Тут, типа вот закрыто. Закрытая, закрытая, дверка, дверка закрытая. Ух ты, елки. Это что за. Подожди, нам надо другую поставить. Э -э -э, полегче, брат. Ты выделывался ты? Нифига вы даете. А что с ним произошло-то? Пошёл ты. А, -а, -а. Все, да, засада не удалась. Дверка отворилась. Я хотел ключик какой-нибудь найти, но, блин. Этим, походу, пофигу на меня. А тут нам надо смотреть, что надо сделать. Однако. Ах, вот оно, что происходит. Блин, тут надо подпрыгнуть аккуратно. Ай, ты гадство. Ах, ты серьезно? Серьезно. Какой ты серьезный, а? а? Гада, ну и гадовые. Ай, блин, колючки. Колючечки, да? Блин, ну туда как-то так, только походу попасть можно. При новое дело. Ладно, идем дальше. Будем посмотреть, что тут происходит. Так, где тут выстрел пушки? А, вот он. Ага. Вот он, пушка-выстрел, пушка Пушка-стрел. Пушка Ага, тут еще есть место Ой ты Ломайся Так, ладно, я понял, что это ход в будущее Но мне нужен ход в прошлое как нам это все сделать, сделать? А, ну просто открываем. И делаем бадабум. Давай, давай. Ой. Бадабум делаем. А вот и друг наш, Люпа. Приветствую. Гляди, сколько тут разных цветов и оттенков. Даже не верится, правда? Откройте секрет, я сюда хожу за чернилами. Из кораллов получается замечательный красный пигмент. Не желаешь провести карту окрестных озер за 65 искр духовного света? Благодарю. Так, давай нам свою карту. Оп. И мы такие кра... А пупевшие красавчики. Жесть. Ну, этого и следовало ожидать, что 30% исследовано. А тут вот тебе остальное все. Но это, конечно, жестоко на самом деле. Ну что ж, ладно, я все понял. Нам тут еще вверх идти, тут дверку открывать. Вот эти ключи, чтобы эту дверку открыть. Там жизнь. Да... Открыть вот эту дверку, чтобы пройти здесь. Хотя можно было что-то здесь пройти. Ну, да, прикольно. Ладно, что, я все понял. Спасибо, Люпа. Мы с твоей благословенностью откроем. Откроем все это дело. Так, что-то я тут вздыхал, по-моему, да? Давайте посмотрим, что тут случалось. А, тут была такая Жиза. Оп. Жиза-жиза. Жиза-франшиза. Жиза, Якобы тут мы можем каким-то макаром взять себе умение. Вот вопрос, каким макаром Хотя я уже представил, каким макаром мы это можем сделать. Опять же, с помощью нашей пушечки. Ой, ой, ой, ой, ой. Ах ты гадство, серьезно. Я ж хотел выше прыгнуть. А ты взяла и бомбанула. И... Не стыдно тебе? Всю мою задымку испортила. Е-бой! Yeah, И нам дали сбор энергии. Вы получили новый осколок духов, с ним вы можете получать из врагов больше сфер энергии. Чтобы использовать нажмите. Где он энергия? Куча осколков всяких получаем. А, вот она! Сбор энергии. Не, спасибо. Ни хил, ни энергии. Нам что такого не надо. А это у нас вот супер-пуперское испытание. Эй, прикольно. То есть нам предстоит какого-то места добежать. У какого-то. Отсюда вот добежать до какого-то места. Осталось это место найти. Так, тут у нас сохранение, говорят нам не так далеко хорошо тут хилка. Давайте за хилкой сходим я как бы не против Тем более у нас тут по моему а тут не за что цепляться да? пузырьки не пузырьки ну-ка а если мы его отсюда дунем ах вы буль-бульки! Ах, вы бульбульки. Я все понял. Так несправедливо. Так нечестно. Ладно, я поплыл отсюда. Хватит терпеть все. Ой, ой-ой, ладно, наберем всю эту гадость, которая нам. Посы... Ой, вот он, вот он, кволок. Здравствуй, дитя, рад тебя видеть. Привет, привет. Я невесть сколько не покидал свою лощину, но благодаря тебе я обрел надежду. Сила леса где-то здесь, но есть и еще кое-что. Уже знакомый мне с Мрад. Ррр, нельзя терять время. Потолкуем, когда отыщем огонек. Ну да. Давай так и сделаем. А ты куда? Эээ. А, ты там это, ход пробил? Спасибо. Но я не видел, что там находится на самом деле. Может быть и реально он вот там какой-то ход пробил. Так, а я пока могу... Пользуя вот такие свои приспособы. Офигеть за загадочным семенем. Смотаться. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит узкое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что за семя. у Оу. у -ху! Классно. Так, лягушка. Я думал сюда куда-нибудь зацепиться. Но ни хрена подобного, да? Эх, квок-квок. Что ж ты натворил-то? Как мне туда вверх подниматься? Через вот это все, Блин, сюда надо идти сейчас. Ладно, давайте пойдем вот в это самое место. Потом будем на... по пути обратно все это думать, как собрать, забрать. О, о. Ты чё тут появился? Смотри тут. Ой-ёй-ёй. -ой -ой, тут можно буль-бульку сделать. Подожди, а как мы... А, я все понял. Ща мы, сейчас мы, сейчас мы замутим. Блин, столько всего за счет вот этого одного. Блин, классно, ребята, придумали. Прям вообще сто процентов классно. Так, давай ты не будешь такой фигней заниматься, окей. Говно. Вот ты говно. Ну как тебя еще назвать? Ты просто... Просто как... Кахаты, Давайте ему турель долбанем. Все, долби эту гадость. Вот она. Отличная турель. Эх. Все это полная дичь. Ладно. Оп. Фигушка тебе. Все. Теперь у нас нету этой фигни. Да. Теперь у нас нету этой фигни. Ты чё, коса бланка? Серьезно? Давай, стреляй в меня. Я только вижу такой ход событий. Да, да, да, да, да, да. О, вот она что. А где стрелок? Где стрелок-то? А, как так совпало? Йок, Макарек, а, что-то меня держит. Ладно, давай стреляй уже. Uh, ну как мне везет, а? Ай! Давай! Ой, пузырек, спасибо тебе! Свет, тут забогался немножко, и видишь, ты мне очень сильно помог. пец какой-то, помог ты мне. Ой-ой-ой, да, я был вверху и стал внизу. Чудно. Так, я жду еще один пузырь на всякий случай. Они прям могут. Могут. Иди ты нафиг. Кому ты нужен тут? Я вам пошел, оказывается, ключи собирать. Сам того не знаю. Хотел за другим сходить, но. Благодаря пузырикам! Вот оно что такое, а! Все! Да Здравствуйте, пузырики! Ой-ой-ой! Пузырики, да? Тут еще пузырики. Блин, вверх что ли тепать? Я ж хотел сюда пойти. А, -а, а, пузырик надо направить. Да, я понял. Отлично. А, -а, -а и он все равно лопнул. А тут-то где пузырик? Блин, он туда улетел Что за напасть? Не, аж по идее тут наш подпрыгнуть Благодаря пузырику Блин, и тут благодаря пузырику надо подпрыгнуть пузырька больше тут походу не будет но я его лопнул. так ладно самый главный пузырь у нас пошел и я взял ключик благодаря нему так Ай, как куля. Бах, и все. На кристалл. Блин, мне нужен пузырик туда. Прям зарез нужен. Прикольно тут, с пузыриками можно все творить. Ой. Крабики. Ага. Новые ну вы крабики даете. Тут четыре. Ух, йог. Вот он, пьедестальчик. Так куда и ведет. Прикольно. Ладно, я все понял. Испытание на время. Спасибо. Да. Ключик взят. Два из четырех. Тут тут вот как-то еще можно взять снизу. это вот не важно. Мне нужно вот сюда вот пробраться. Вот это я понимаю важное дело. А тут... Тут пофигу. Так, нам сюда? Опять пузырик нужен? Блин, это ж пипец, какие пузырики нужны? Все в пузыриках дело. Какие вы это? Плохиши. Так, ладно, я понял, это мы сейчас можем дверку в принципе-то открыть. М -м -м. Зачем? Только если мы здесь не были еще. Ладно. Открываем дверь. Тем более она быстро открывается. Просто, как оказывается, да? Ой. Ой. Придется стрелять, да? Придется стрелять. И туда я не могу. Что за нафиг? Я не могу туда? Почему так мне тут все заблочено? Очень странно, очень странно. Ну, давайте пробовать открыть это дело вот этой ракетой. Но сначала я... Ай, я понял. Не в ту сторону. Проблема с наводкой, проблема с наводкой. Ай! Я серьезно не поднавелся. Стреляй уже. О, что с ракетой? Е-бойс! Я забрал ее. Так, теперь нам нужно туда попробовать выстрелить. Я не уверен, что что-то сломается. Но есть такая вероятность. Блин. Не сломалась. Походу с той стороны. У нас есть ходик. Так, пузырик. Ай, ты ж... Отлично. А я куда? Пузырик улетел. Все. Я без пузырика. Ладно, открываем дверку. Все. Мы молодцы. Но докуда я хотел, мы не добрались. Вот так вот. Оу. Может поэтому мы не добрались? Потому что нужно поглотить свет. Оу. Вот это то чудо чудное. Подводный рывок. Вы освоили новое умение. Нажмите РБ под водой, чтобы сделать рывок вперед. Сделать рывок, находясь у поверхности воды, чтобы сделать рывок вверх. Эм. Ох, нифига себе мы можем. Вот это да. Классно. Эгэ. А я тут прыгал. Как этот. Так не знаю кто. вот и все и здесь можно так сделать ух я могу я мощь так а тут что мы можем мощи нифига себе вот она моща какая вот как это все надо было делать все, понятно стало сразу. Хе-хе, пузырики, вот вам и пузырики. Ладно, что мы можем с этим пузырьком сделать? Ай, не понял я. О, там тоже пузырики. Смотрите. Ай, гадство. Вот гадству-то. Гадство гадское. По идее, мы как-то должны прыгнуть и попасть. Ну, вы сами поняли, куда. Хе -хе. Буль-буль. Вот оно, как это все должно случиться. Так, попасть сюда, чтобы тут было все закрыто. Ну, классно, конечно, придумано. Да, я так и думал, что вот все вот через одно место будет. Ай, больно. Тут понятно, мы, типа, должны. Смотрите, что сделать. Нет, не получилось. А! Он, типа, там встал такой. А вот и я. Встречай меня. Что тут должен был найти? ничего по идее мне нужен еще один пузырик чтоб я поднялся еще выше а -а -а -а -а. сложно сложно но можно ладно я же могу вот так вот сделать но нет Он улетел, но обещал вернуться. О, вот это я профукал моменту. Еще и тот лопнул. Э. Так, ладно, я понял здесь как. Здесь тоже понял как. А этот гад лопнул, да? Блин, ну это нечестно. А тебе пузырик. Короче, один сюда ставим. Второй мы. А, нет. No. Мы как-то должны подальше, что ли, сделать. он мимо. И все, да? Представление окончено. Ох ты ж, ёлки зеленые. Как нам тут быть-то? Просто не представляю я. потрачено сделали время и в итоге да обидненько нико это нам ничего не дало блин реально через самый низ нужно пробираться ой ой ой ой ой ой, -ой. ну тут тут конечно да тут надо тру папкой быть чтобы это все сделать жестко жестко Либо, подождите мы можем мы же можем типа о все оказалось намного проще. Тут три пузыря хочу пустить. Ага, конечно. От тебя три пузыря. Тут-то все понятно. Какая-то дичь происходит. о, -о, -о, -о. Это что тут за фигня? Акулина какая-то. О -о -о, -о, -о, -о, -о, о о о Вот она что. Кнопочка. Смотрю, что-то какая-то фигня, блин. А это кнопочка. Ну что, давайте тогда вот это пособираем. Быстренько все это сюда вернемся. Там засейвимся. И будем таковыми. А тут останется потом вот это все. Уф-уф-уф. И вот это все восемь процентов пройдено Поцки, поцки, поцки Ах ты, гад, лопнул еще Какого фига О, рыба буль буль коза все происходит Правильно. рыбу рыба рыбу рыба рыба а ага. чтоб тебя буль-буль а то ну что такое я ж уже проходил это испытание. Ах ты, гадство. Е, yeah, бойс. Наконец-то я зашел сюда. Ну что, наверное, тормознем мы здесь. Что я вижу, что пора пора тормозить. Отхилимся. И уже в следующий раз начнем здесь тусить пацаны и не пацаны. Собственно, что у нас тут: энергия, ячейчка, хипешечка. И якобы мы спускаемся сюда вниз. Что ж, тормозим. С вами был Офисерк. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока!